Ребят, слушай. Я отвлеку тебя буквально на одну минуту. Вот. Я шел оттуда, у тебя видел, ты мне показалась симпатичной, такой забавной. Вот. У меня хорошее настроение, и сегодня 10 святого Валентина. Правильно? Да. Правильно. И в честь этого предлагаю тебе сыграть в одну очень классную классную игру. Да. Ты как? Что ты Я объясню тебе, буквально минуту. Смотри. А... Есть правила. На все мои вопросы я задам тебе, ну, буквально, наверное, четыре вопроса, и ты должна ответить неправду. Неправильно. Неправильно. Ладно. То есть, допустим, дважды два, ты должна ответить. 5. Ты должна ответить. 5. Допу... Да. Да пять. Молодец. Молодец. Тебя как зовут? Лена. Лена меня раду зовут. Очень приятно. Что ты вас, раду, раду. А? Ну, ты замерзла, по тебе видно, ты прям. Я только села. Ты прям торопилась так. Короче, я... если ты выиграешь, в честь этого Валентина я поставлю тебе кофе. Договорились? Если я выиграю, то ты меня поцелуешь. Тут где-то подвох. Да нет, никакого подвоха, вполне. Ну ладно, давай, начинай. Давай, я разденусь. Правда, мне не спешить нужно, мне нужно идти. Вот... Я забыл, извини, наверное. Как тебя зовут еще раз? Лена. Лена, все, Лена. Лена, у меня была в школе в школе подруга. Лена очень такая симпатичная, она похожа на тебя. Итак, а скажи, пожалуйста, в каком городе мы сейчас находимся? В а, Хорошо. А, сколько пальцев у меня на руках? Одиннадцать. В каком торговом центре мы сейчас находимся? В Рубейске. Сколько вопросов я тебе уже задал? Потому что я победитель! И ты проиграла, это был вопрос. Какой? Сколько вопросов я тебе уже задала? Хорошо. Ты знаешь, что поцелуй продлевает жизнь на несколько, там, вообще, возможно, минут. Благодаря себе я поживу намного больше. Так много больше, да. сколько минут всего? Ну, там минут, наверное, минут шесть. Вот. Mm -hmm. Да. Вот. Так что... <звук> ты забавная, ты забавная, ты мне нравишься. Слушай, я... Чем ты занимаешься? Ну, я студентка учусь. Ты студентку учишься? Да. Дай ты я угадаю. Ты стоматолог. Не дала тебе угадать. Ты знаешь, я завтра иду к стоматологу мне... Не мне... Мне очково Мне очково, потому что Перед стоматологом Вот, я буквально вчера У меня друг с такой щекой вообще Ну, пришел ко мне с такой щекой Он такой говорит А что такое? Да я к стоматологу был я Говорю, мне завтра идти а... а я тоже был у стоматолога Он говорит Ты знаешь, у меня так сильно зуб болел Мне когда вырывали его Я ж сознание потерял Я говорю, спасибо Да, весело А мне завтра идти к стоматологу вот, ну, посмотрим. Ничего страшного. Короче, проиграла ты. Да я знал, что где-то что-то будет не так. А как ты проводишь свободное время, Лена? Ну, вообще, у меня как бы не очень много. Все-таки нет. Мед. Медицинский? Ну да. А где? Третий мед, конгресс. Где? Третий мед, короче. А что ты сегодня такая замученная? Я смотрю, вроде бы сегодня праздника. Тебя что, никто не поздравляет? Да, не в этом дело. Расскажи. Не могу это спроси, спроси меня что-нибудь такое необычное, чтобы, возможно, ты знала меня намного получше. Именно необычное? Ну, что необычное? Все скучные вопросы, твое любимое блюдо, твой любимый фильм. Это же так неинтересно, так скучно. что ты у меня по вечер фантазии не работает Давай, если ты отгадаешь, у меня есть для тебя сюрприз Отгадаю, что Ну, если задашь интересный вопрос, я тебя... Я тебя удивлю на английском. Ну, давай Да. Классный вопрос. Молодец. Очень круто. Ты сама москвичка? Да. Нет. твои любимое увлечение? Ну, Мой не знаю, я катаюсь на сноуборде. Круто. Сложно кататься на сноуборде? Сложно. Я катаюсь на скейтборде. Да? Но я никогда не катался на сноуборде. И говорят то, что на сноуборде, это совсем не то, что на скейтборде вообще. Это сложно. Ну, мне сложно. Я как гениас в этом деле, но... У меня родители недавно ездили, папа сделал подарок матери отправил их, сделал подарок, и они поехали в Сочи. Красная, Красная поляна, поляна. Красная Поляна. Там канатная дорога. У меня отец не смотрел, внизу он очень боится, вообще высоты. Он поднимался, поднимался. И раз что-то посмотрел вниз, а там люди прямо сноуборда. Он поднимался наверх, там еще еще вверх. Там, там мочек. Не, не, ни разу не пробовал, но ему очень понравился. У меня отец очень работящий. И мать, конечно, тоже радостная. И мне отец, представляешь, я, честно, удивился, когда он мне позвонил. Я сижу на парень говорит мне: слушай! Ты не поверишь, помнишь, ты тут в Сочи отдыхал возле памятника такого? Ты говоришь, смысл? Понимаешь? Да мы сейчас матерью здесь. Я говорю, как вообще? <смех> как ты вообще? Он говорит, да я вот здесь матери сделал подарок. Я говорю, нифига, мне не так понравилось? Я я так был рад вообще за родителей, очень рад. То, что там препод что-то говорил, мне вообще было пофиг, честно. <смех> а где ты учишься? я в строительном университете учусь. <смех> вот. И как тоже есть... Я буду, буду. Делать э, людей счастливыми, вот, счастливыми. А они, бу они, будут... они будут не замерзать. Понятно. Строительный университет, архитектура, я будущий проектировщик. Это не надо было показывать. В какой руки? Ну как так, Лена? Как? Ну я лох по жизни. Слушай, ну если три раза проиграешь, это будет трэш. Это будет обидно. Да. Помнишь жвачки нашего детства? Поп, давай еще раз. Это... Держи, Где угощайся? Не могла прыгать, спасибо. Молодец, молодец. Лена, ты знаешь, мне нужно идти. Я пойду. Когда ты бываешь свободно? Ну не знаю, я так не могу сказать. Разного бывает. Ну, выходные в принципе. Давай с тобой сходим куда-нибудь какое-нибудь классное место, но не скучное. А знаешь, когда мы будем делать что-то вместе, что неинтересное. Например? Никакую не шоколадницу, никакую не, там кофе-хаус, потому что тебя парни уже затаскали, да? Там уже сукатища да? Давай что-нибудь необычное. Давай. И я постараюсь тебя удивить. Давай. Давай. Хорошо. Я за на номер телефона. И это, возможно, будет даже завтра. Что, завтра-то свободно? Да. Все. Так, да, какая связь? 999. Нет, какая связь? Йота. Дорого. Ладно, давай. Что это значит? На Йота дорого звонить не буду. Звонить. Да нет, нет. На, записывай. так удобно. Смотрела этот, как его, гадкий я? Да, смотрела. Ты похожа на эту маленькую девочку, которая такая... Мерзкая такая. Да почему мерзкая? Она самая классная, вообще самая милая такая. Она такая... Забавная. Лена, ну я пойду вообще. Ты вообще что собиралась? Просто покушать или как? Или ждешь кого-то? Да, просто покушать. Покушать? Приятного аппетита. Спасибо. Набирайся сил. Знаешь что? Вот встань, пожалуйста. Встань. Так, поправься обязательно. В день нужно обниматься минимум три раза. Иди сюда ко мне, я желаю тебе счастья. Согрейся, руки согрей тоже. Все, и пусть тебя кто-нибудь еще обнимет два раза. Пока-пока. Все. Привет, друзья. Вы только что посмотрели мое свидание, где я применял различные техники и которым меня учил Тони, вот, и спасибо ему большое. И, кстати, подписывайтесь на мой коучинг и на коучинг Тони, да. Для этого вам нужно будет нажать вот на эту форму или же на ссылку в описании посмотреть. Смотрите, зайдите, что реально может с вами произойти за пару дней или там за неделю, выберите сами, какой удобный формат. Ну, а мы с удовольствием поможем вам прокачаться так, как вы, возможно, даже не подозреваете. Пока! Счастливо!